Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную операцию на Украине. Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянск. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «ГРАД». Кроме того, ВКС России за сутки уничтожены.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 И два артиллерийских взвода 152 мм гаубиц Геоцин Б на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская Донецкая Народной Республики. Истребителями Су-35С ВКС России в воздухе сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районе Барвинкова Харьковской области и Троицкого Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье Донецкой народной Республики. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены. Три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области, Терновое и Веселая Харьковская область. Три баллистические ракеты у 20 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области. Пять снарядов РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Брошковка, Харьковская область. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено. 242 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов. 353 зенитных ракетных комплексов, 3995 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4128 единиц специальной военной автомобильной техники.